Прошу вас, господа, пойдемте со мной. Мы широко проводим принцип обезличивания. Это тоже идея господин начальника лагеря. Заключенный имеет только свой номер, больше ничего своего. Тасуем их, как колоду карт. У советских особенно развит инстинкт организованности. Вы это инстинкт перешибаете? Совершенно верно. И легче подсаживать доверенных лиц. Вот такие ребята нам нужны. Это личный кадр господин начальника лагеря. Для начала спустимся в карьер, там разберемся. Наш лагерь сборный. Материал к нам приходит самый разнообразный. Здесь мы занимаемся отсевом, а тех, кто остается, сортируем, стрижем, бреем, клеймим и направляем дальше по назначению. А черт, голова трещит. Ночью дежурил у газовой камеры, ликвидировали пару эшелонов. 73 0 12 73-00-12. Кунтерштурмфюреру. 730012. 73-00-12. Я могу вам предложить хорошие условия, если вы согласитесь сотрудничать с нами. Желаете вы помочь нашему делу? Священному делу Великой Германии. Так точно. Номер 73-0012. Кого можешь еще рекомендовать? Номер 73-0018. 73-0018. 73-0021. 73-0021. 73-0030. 73-0030. Отличные ребята. Так точно. А кто по твоим данным подлежит ликвидации? Значит так семьдесят четыре четырнадцать семьдесят четырнадцать самый вредный молодец